Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал Тельняшка. Сегодня мы с вами продолжаем снимать платье с Алиэкспресс на выпускной. Сегодня мы с вами посмотрим на дорогие варианты платья с Алиэкспресс, потому что в прошлый раз мы с вами смотрели на платье. И поверьте мне, нам будет с чем сравнивать, потому что я опять заказала по два платье Короткое и длинное, как, собственно, и в прошлый раз. И если раньше мы брали платье от 2000 рублей и меньше, то теперь мы взяли платье от 5000 и выше. В этот раз, скорее всего, я буду делать только один образ, а не два, потому что второе платье мне пришлось надеть, и, собственно, я это сделала для образа раков, которые я делала знаки знаке зодиака к себе в Инстаграм. Могу сказать то, что платье дороже 2000 рублей, действительно классных, конечно же было много, поэтому мне было достаточно сложно выбрать то платье, на которое мы с вами посмотрим. Я думаю, что я сделаю себе в этот раз сама прическу, выберем снова с вами какую-нибудь интересную и простую, которую можно сделать самому и сами сделаем себе макияж естественно подбирая под платье посмотрим сколько у нас получится дорогой образ с Алиэкспресс насколько он будет круче, чем дешевый, потому что в дешевом нам в принципе понравилось все как выглядело, вот это платье оказалось самым любимым для всех, потому что оно понравилось всем, потому что оно очень классно, несмотря на его цену в 2000 рублей, как оказалось. Второе платье, к сожалению, восторга особого не вызвало, потому что все согласились с тем, что оно, мягко говоря, ну такой себе, не супер классное. Если честно, то у меня совершенно нет понятия, какой сделать макияж и какую, тем более, сделать прическу. Потому что если мы заходим опять в поиск причесок, то мы видим типичные а свадебные прически и типичный свадебный макияж. Поэтому, как всегда, заходим с вами в Пинтерест и будем именно там искать все ответы на главные вопросы, которые нас с тобой интересуют. Знаете, по прическам я поняла то, что мне нравится определенный типаж, это пучки. Кстати, напишите в комментарии, какая прическа нравится вам. Но я подумала, что мы уже делали с вами пучки в прошлый раз, поэтому надо что-то сделать новенькое, что мы с вами еще не делали. Поэтому я нашла вот такое вот видео, выглядит просто, и мне кажется, даже такой рукожоп, как мы, в теории сможем повторить такую прическу. Типа завязать хвостик, перекрутить его и потом в вот эти соединить и тоже завязать их и засунуть внутрь. Выглядит просто, надеюсь, что на деле тоже будет просто, но вот оставим такой себе вариант пока что. Класс, я говорила только что впустую, я не записала, короче... Я выбрала вот такую вот прическу на запас, на тот случай, если у нас не получится та первая. Тут, в принципе, все выглядит достаточно просто. Накрутить волосики и передние прядки перекрутить между собой и закрутить, и получится версия Legolas 2.0. Так что я думаю, что с этим тоже можно работать, и плюс мы с тобой, если что, получим разные прически, которые мы не делали в первый раз. Ну а теперь предлагаю увидеть то, ради чего мы тут собрались. Это котик вылизывающий пузо. Ладно, я шучу. Конечно же, это платье. Сейчас, возможно, кого-то хватит Кондратий от того, как лежат эти платья. Вот они. Да, я их достала из упаковки. Так, я вышла из гардероба с двумя платьями. Красное короткое платье и длинное платье, которое просто... Посмотрите, как хранится. Да, я человек, который... Бережно относится к вещам. Сейчас будем с вами доставать. Но это платье-то понятно, можно не доставать. Оно и так почти упало. А вот это платье придется достать. Я думала, это будет дольше, но оно реально огромное и реально мятое, как из жопы. На самом деле, сейчас это платье похоже на какое-то мятое облако, и знаете, мне кажется, в этом есть какой-то шарм. Ну, как бы просто учу вас, если у вас есть какие-то косяки, вы должны оправдать эти косяки и сказать, что, господи, это прекрасно, ты просто ничего не понимаешь, это модно. Я считаю, эта композиция я и моя подружка, мне кажется, это идеально платье для меня. Давайте я начну с вот этого красного красного платья, потому что я его уже на себе примеряла и видела на себе, потому что вот это я еще никак не трогала, только смотрела на него. Это платье я надевала, и к нему у меня возникли вопросы, потому что, во-первых, оно мне большевато. В каких-то местах, если вы даже посмотрите, торчат Иточки. Единственное, наверное, отличие то, что здесь сеточка все-таки помягче, не такая жесткая, как в платьях за 2000, но все равно есть какие-то недочеты в виде торчащих ниток, или, например, меня очень сильно бесит молния в этом платье, потому что если она зацепится, то это все, а еще, ну, тут, видите, по всему периметру торчит всякая фигня, вот. Но, в принципе, оно красивое. Если бы оно было мне как раз, возможно, я бы его куда-нибудь бы даже носила, но так как оно мне большего, оно а с меня тупо спадает и в любой момент я могу показать всему миру свои плоскогорья oh кстати, само платье красного цвета, оно очень красиво переливается за счет вот этих золотых блесточек в виде звездочек, лун точечек. Но есть тоже такой небольшой нюансик. Иногда вот эти вот блесточки могут иметь свойство отпадать. И когда я в первый раз примеряла это платье, я потом очень долго по всему дому находила как раз таки вот эти вот блестяшки. Я, конечно, очень сильно надеюсь, что мне подойдет вот это платье, но кто знает, кто знает. Я еще ни разу его на себя не примеряла. Но тут тоже чувствуется, насколько все-таки цена играет роль. Во-первых, сеточка здесь чуточку жестче, чем у первого платья, но менее жестко, чем у платья за 2000 рублей. А еще здесь она тоже на рукавах, сеточка двойная. То есть видите, раз сеточка и два сеточка. Я такой, если честно, на рукавах вижу в первый раз. Опять-таки есть вот эта резиночка, но она здесь более свободная, чем у первого платья. Есть вот такой вот поясок с какими-то вышивками в виде цветочков и бусинками, что тоже очень красиво и интересно. Здесь вот есть такая небольшая красивая рифленость в виде складочек из сеточки. Само платье тоже по всему периметру состоит из сетки. Давайте посчитаем, сколько слоев у самой юбки. Значит, получается у нас слой сеточки 1, слой сеточки 2. Так, походу, слой сеточки 3. Кстати, вот эта самая третья сеточка очень жесткая. И получается еще один слой сеточки 4, и потом идет только пятый слой. То есть здесь... 5 слоев в этом платье, 4 из которых это чистая сеточка. Но правда, за счет этого складывается впечатление воздушности платья. Очень красиво. Надеюсь, что на мне будет тоже очень красиво, и это платье мне подойдет, потому что я буду реально плакать, если вдруг оно тоже окажется мне большим. На спинке у нас есть еще вот такая вот ленточка для того, чтобы зашнуровать платье на спине по типу а корсет, и дополнительно есть еще одна молния, которая мне кажется тоже ну немножечко косячная потому что видите она проходит прямо рядом рядом вот с этой вот сеточкой так что вероятнее всего она будет цепляться но посмотрите насколько длинная здесь молния Ха -ха -ха. заканчивается аж на копчике простите что снова не показала процесс макияжа пришли делать интернет и было шумно а еще я собиралась в попыхах так как опаздывала на студию а на улице погода была гомна я доделала макияж, но у меня осталось буквально 20 минут, чтобы сделать прическу, иначе мы опоздаем. Вот так вот у меня, короче, выглядит мой макияж. Мне кажется, получилось, в принципе, красиво. Я думала, будет хуже, правда. Фух, можно выдохнуть. Кстати, там сидит Денис. Не скажу, конечно, что это прям супер прическа, которую можно было сделать, но, исходя из времени, которое у меня есть, это самое лучшее, что я могла сделать. Поэтому будем просто накрученными на выпускной... Ну, а что поделать? Времени вообще оказалось нету. Что надо бежать быстрее на студию, паковать вещи и поливать себя лаком, потому что погода на улице не очень. Воняет. Мы пришли в студию, вернее прибежали, я экстренно раздеваюсь и сейчас будем впервые надевать это платье. Так. Оп. Вау. Пока что очень красиво. Я чувствую себя Золушка, которая идет на бал, ребят. Это платье просто моя любовь, мне оно настолько сильно понравилось, что вы даже не представляете. Единственное, оно чуть-чуть тяжеловато и все-таки с меня спадает, но в остальном, ребята, посмотрите, какая нежнятина, я реально влюблена в это платье, оно очень красиво и тем более за свои деньги, мне кажется, что в каком-нибудь магазине в России такое платье бы смело стоило бы больше 20 тысяч, а так мы его оторвали чуть больше, чем за 6 тысяч, и вот... Блин, в голове не укладывается. Просто посмотрите, какая красота. Напишите, кстати, в комментарии, как вам это платье и какое из всех четырех платьев понравилось вам больше всего. Я, наверное, все-таки свой выбор остановлю на этом платье, потому что, как я и сказала, это моя любовь. Мы это с вами сделали и посмотрели на еще одно платье с Алиэкспресса, вернее еще два. Ну и главное тут подвести итог, это то, что на Алике смело можно брать платье как за 2000 рублей, так и дороже. Мое платье, как вы видели, стоило не прям супер каких-то бешеных денег, но в пределах разумного. Я прям осталась довольна. Надеюсь, что вы тоже напишите ваше мнение обязательно в комментарии. Конечно, везде немножечко пошел не по плану, не за того, что тот дождь, что я не успела сделать прическу, но... Мне кажется, все равно получилось классно. Не забывай подписаться на мой канал, с тобой был я, Наташа, увидимся уже очень скоро, пока!